доброго дня у меня сегодня ударная сессия ответов на вопросы меня зовут екатерина гусева я основательница проекта люди вне профессии проект просвещение проект образовательный и в рамках проекта мы приглашаем разных спикеров из разных областей для того чтобы ребята делились своим опытом и ну, наверное, помогали другим э, двигаться по своему пути. Э, сегодня вопрос про манипуляции, как распознать манипуляторы и э, вообще, что такое манипуляция. Э, знаете, э, я, скажем так, зону взаимоотношений с людьми изучаю с двух ракурсов. Это психология. Это то, что официально принято называть наукой, и это, ну, духовность, скажу так, это более тонкое чувствование и иногда кардинально совсем другие законы, нежели в психологии. И вот на мой взгляд, вот эта более тонкая история, она на самом деле более зрелая. И, наверное, ну, вы все можете почитать, что такое манипуляция. Это вообще не какая-то секретная тема. А, манипуляция — это когда, скажем так, один человек в, ну, в паре, допустим, да, или в каком-то взаимодействии, имеет некое влияние на другого человека, но использует это влияние с целью скажем так, перетянуть одеяло на себя, воспользоваться какими-то ресурсами, благами в свою пользу. При этом вторая сторона, скорее всего, страдает. да, то есть, ну, Она что-то теряет, она не находится в таком же выигрыше. Хорошо это или плохо? Да нет, не хорошо, не плохо. Это просто показывает уровень взаимоотношений и дает некий жизненный урок, тот, кто манипулирует, он рано или поздно потеряет свою власть. И это будет, эта ситуация научит его учитывать интересы окружающих. Либо как-то смягчить давление, что ли. Тот, кем манипулирует, будет учиться любить себя, отстаивать свои границы и... В целом, на мой взгляд, это очень даже хороший урок. Надо уметь разделять манипуляцию и управление отношениями. На мой взгляд, это очень разные вещи. Когда речь идет про манипуляцию, кстати, манипулятор не всегда понимает, что он манипулирует. Тот, кем манипулирует, тоже не всегда. Он просто как ну, условно подчиняется, идет за неким хозяином. Вот и здесь конечно самый ну, неприятный уровень да, манипуляции, когда, манипулятор понимает, что он э, действует не во благо другому человеку, а просто за его счет, кто улучшает свою ситуацию. Ну, опять-таки я скажу, что здесь ничего плохого или хорошего нет, потому что я верю в жизненный баланс, и я знаю, что жизнь в целом, она обычно, ну, она всегда восстанавливает баланс, поэтому э, тот, кто манипулирует, будет подвергнут манипуляции в будущем, чтобы встать на место того человека, которым он манипулировал, и понять, да, жизнь, она нас учит быть более зрелыми, любить себя и окружающих, и поэтому она нас меняет местами для того, чтобы мы поняли, что на любо, в любой роли нужно вести себя корректно, максимально, насколько мы способны вот понять сейчас, да, и себя, и другого человека. Такая же история с тем, кто пол жертвой манипуляции, он тоже в какой-то момент, скорее всего, станет таким неким ну, мини-тиранчиком или манипулятором и тоже познает ну, другую монету, да, другую часть монеты, другую сторону монеты. Опять повторюсь, ничего плохого в этом нет. Здесь идет тренировка осознанности, личных границ, любви к себе. И это... Просто, по сути, ну, школа, жизнь, это нормально. А, есть такая, на мой взгляд, такие взаимоотношения, это называется управление отношениями. Давайте попробуем привести пример. А, ну, например, например, маленький ребенок а, хочет засунуть пальцы в розетку. А, и ребенку, ну, где-то, наверное, ну, до трех лет, да, это те детки, которые не понимают слова нет ⁇ У них пока в системе координат такого нет. Им все можно, им все интересно, они идут вперед и не думают о последствиях. Единственный а, вариант, которым мама может переключить внимание, это отвлечь. Отвлечь на что-то более яркое, более вкусное. И если рассматривать ситуацию с взрослой точки зрения, да, ну, один человек что-то хочет, другой его отвлекает и перенимает его внимание, то это манипуляция. Но в данной конкретной ситуации это управление отношениями. Почему? Потому что не всегда желаемое является полезным. И соответственно, с точки зрения мамы, отвлекая ребенка, то есть, ну, грубо говоря, манипулируя, но по факту управляя, да, совершая управление отношениями, она, ну, во-первых, избегает для ребенка, что она делает, она создает более безопасную ситуацию. А для себя она, ну, она гарантирует себе там, нормальное времяпрепровождение, да, взамен того, что она просто повезет этого ребенка, там будет нервничать, повезет ребенка, куда-то в больницу и так далее вот это называется управление отношениями эта система приемлема не только между детьми и родителями конечно же нет всегда в отношениях у кого-то точка обзора шире даже в семье да допустим муж классно разбирается в каких-то бизнес-моментах, которыми он, собственно, и управляет. А жена больше разбирается с домашними вещами, какими-то домашними э, законами, правилами. И э, здесь ну, э, хорошо, конечно, когда это идет осознанное управление отношениями. То есть, грубо говоря, если жена вдруг помогает мужу с работой, то она просто его слушает и идет за ну, за его, скажем так, директивами, точно так же дома, да, ну, грубо говоря, она ему просто пишет список того, что нужно купить, он не задает ей вопросов, зачем тебе это, а, там, и не начинает оптимизировать этот список, да? ей нужно, потому что это ее зона ответственности, она в ней лучше разбирается, это открытое управление отношениями, но иногда... Например, как бывает управление отношениями выстраивается в семье. Ну, допустим, какой-то член семьи ведет себя некорректно в отношении другого члена семьи. Самое простое управление отношениями – это отстраниться. Да? То есть вы понимаете, что ну, человека заносит. Вы просто говорите Я, к сожалению, не, ну, мне не нравится Когда со мной общаешься Я хочу э, общаться по-другому И сейчас я хочу просто дистанцироваться Вот Кому кто-то скажет манипуляция Но нет, это управление отношениями Потому что возникает пространство В котором один человек отдыхает А другой человек понимает свои ошибки И раскаивается И это переводит отношения на новый уровень Поэтому здесь нужно очень четко как бы понимаете разницу между манипуляцией, да, потому что когда отношения переходят на новый уровень, от этого выигрывают все. Тот человек, который вел себя некорректно, повышает свою ответственность, да, свой уровень ответственности. А как известно, через ответственность мы растем и становимся счастливее. А, а второй человек, ну, как бы, довольно мягким методом, на мой взгляд, показывает, что ну, действительно, это зона роста, и в ней нужно развиваться. Поэтому всем от этого при грамотном управлении становится лучше. Вроде бы разобрались, чтобы не быть подвергнутым манипуляции, необходимо работать над любовью к себе, необходимо работать над своими границами, уважением к себе, потому что как только мы все это начинаем испытывать в отношении себя, мы уже не можем позволить себе не уважать границы другого человека. Поэтому, конечно, работать над любовью к себе, над, над более качественным отношением к себе – это всегда выгодно для всех. Пишите свои вопросы, ставьте, пожалуйста, лайки, это нас продвигает, мы занимаемся классным делом, и, конечно же, нам нужна ваша поддержка. Проявляйте щедрость и благодарность Кстати, это на самом деле очень важно Быть щедрым для того, чтобы быть богатым Об этом будет одно из следующих видео но щедрость можно проявлять абсолютно разными способами. Это, ну, В данном контексте да, вы можете поддерживать наш канал, вы можете советовать нас друзьям, вы можете просто ставить лайки и писать свои комментарии, что тоже поднимает нас в рейтингах, и мы имеем больше возможностей делать свое хорошее дело. Всем доброго дня! Всю информацию про люди вне профессии вы можете почитать у нас на сайте freepeople.world. Также вы можете прийти к нам спикером, там вся информация тоже есть Можете попасть слушателям на наших спикеров Можете прийти, прийти к нам в команду или пройти наш профориентационный курс Меня зовут Катя, всегда можно задать мне вопрос Только задайте его там, где мы его точно увидим Мы есть в Инстаграме, мы есть в Фейсбуке и есть в Ютубе Если где-то мы не отвечаем, пишите в другую соцсеть Мы еще не настолько качественно нашу эргономику выстроили, но всегда будем рады вам помочь. Всем классного дня! Задавайте вопросы!